Евангелие от Матфея, глава 10. Иисус созвал 12 своих учеников и дал им силу изгонять бесов и исцелять всяческие болезни и недуги. Имена же 12 апостолов были, прежде всего Симон по прозванию Петр и брат его Андрей, Иаков сын Зеведея, и брат его Иоанн, Филипп и Варфоломий, Фома, и Матфей сборщик налогов, Иаков сын Алфея, и Фадей. Симон Кананей, Иуда Искариот, который предал Иисуса. Иисус отправил этих двенадцать человек с таким наставлением. Не ходите ни в какие самаритянские города и ни к каким другим народам, а идите к заблудшим овцам народа Израилева и проповедуйте. Царство Небесное близко. Исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, очищайте прокаженных. Изгоняйте бесов. Даром получили, даром отдавайте. Не берите с собой ни денег, ни золота, ни серебра, ни меди. Не берите с собой в дорогу суммы дорожной, а лишь одежду и сандалии, что на вас, и посоха не берите с собой дорожного. Тот, кто трудится, заслужил пропитание свое. Когда войдете в город или селение, то узнайте, кто достоин вашего доверия, и оставайтесь у того до самого ухода. Когда войдете в тот дом, то приветствуйте всех словами. «Мир вам». Если дом этот достоин вашего приветствия, пусть там будет мир. А если дом не достоин этого, то пусть ваше пожелание вернется к вам обратно. А если кто не принимает вас или не прислушивается к вашим словам, то уйдите из дома, или города, и отряхните его пыль со своих ног. Истинно говорю, в судный день этому городу будет хуже, чем Содому и Гаморя. Помните, что посылаю вас, словно овец среди волков, так будьте мудры, как змей и простодушны как голуби, остерегайтесь людей, ибо они передадут вас в руки местных синедрионов и вас будут сечь в синагогах, вас поведут на суд к правителям и царям, ибо вы мои ученики, чтобы вы могли свидетельствовать обо мне перед ними и среди язычников, когда же возьмут вас под стражу, не беспокойтесь о том, что, и как вам сказать, ибо в тот час вам будет открыто, что говорить, помните, что это не вы будете говорить, а Дух Отца вашего будет говорить через вас, братья будут отдавать братьев на смерть, а родители своих собственных детей. Дети обратятся против собственных родителей и будут отдавать их на смерть. Люди будут ненавидеть вас за имя Мое, но тот, кто вытерпит до конца, будет спасен. Если станут преследовать вас в одном городе, бегите в другой город. Истинно говорю вам, не успеете обойти все города израильские, как придет сын человеческий. Ученик не выше своего учителя, а слуга не выше своего господина, Ученик должен быть доволен, если уподобится своему учителю, а слуга должен быть доволен, если уподобится своему господину. Если главу дома, назвали Вельзевулом, то еще худшие имена дадут членам его семьи, так не бойтесь их, ибо все, что скрыто, выйдет наружу, и все тайное станет явным. То, что говорю вам в темноте, повторяйте при ярком свете, и то, что нашептываю вам на ухо, возглашайте с крыж домов. Не бойтесь тех, кто может убить ваше тело, но над душой не имеет власти, скорее бойтесь того, кто может погубить и тело и душу вашу воду. Разве нельзя купить двух воробьев за медный грош? Но ни один из них не упадет на землю без ведома Отца вашего, ведь даже волосы на головах ваших сосчитаны. Так не бойтесь, вы стыдь больше, чем множество воробьев. Каждого, кто признает меня перед людьми, и я признаю перед моим Отцом Небесным. А если кто отречется от меня перед людьми, от того я отрекусь перед моим небесным Отцом. Не думайте, что я пришел с тем, чтобы принести на землю мир. Я пришел не с миром, а с мечом. Ибо я пришел, чтобы сын обратился против Отца, а дочь против Матери, невестка против свекрови. Худшими врагами человеку станут его домашние. Тот, кто любит своего Отца или Мать больше, чем меня, недостоин меня. Тот, кто любит своего Сына или Дочь больше, чем меня, недостоин меня. Тот, кто не примет Свой крест и не последует за мной, недостоин Меня. Тот, кто попытается сберечь Свою жизнь, потеряет ее, а тот, кто потеряет ее из-за Меня, сбережет ее. Тот, кто принимает Вас, принимает Меня, а тот, кто принимает Меня – принимает и пославшего Меня. Тот, кто принимает Пророка во имя Пророка, получит Награду Пророка. И тот, кто принимает Праведника во имя Праведника, получит Награду Праведника. И тот, кто поможет одному из малых сих, зная, что тот мой ученик, истинно говорю вам, получит свою награду, даже если он всего лишь подаст моему ученику чашу простой холодной воды.